И вот вопрос мне задали по поводу беглых олигархов, почему Путин там решил этих беглых вернуть, ну или там Титов решил вернуть. Конечно же Путин решил вернуть этих, не то что вернуть, помириться с ними. Ну потому что сейчас времена тяжелые, у этих беглых воров и журиков есть деньги. Это ресурс. И ресурс очень серьезный. И Путин, как все жадины, его считает самым основным. То есть, если спросить, вот Путин, что против тебя, какое оружие самое сильное? Он скажет, деньги, конечно, конечно, деньги, потому что он патологически жадный. А у них есть деньги, он это знает. Он очень боится, что они, ну, там, сгрустнется им от безделия, займутся революционной деятельностью, да? У нас, кстати, были попытки как-то использовать вот этих воров и жуликов. Такой эксперимент проводился, да, вы знаете, признан неудачным. То есть эксперимент использовать воров и жуликов для дела революции признан неудачным. Так что Путин, наверное, зря переживает такие вот дела.